Продолжение. Чертва-пятая серия, третья не помню. Или пятая уже. Не помню. Ой, а какой у них ранки терять сейчас был? Мельсик. На бельсике сложно ничего себе. А, ну тут обычно, наверное. Ну погнали дальше. Вот так. Слышь минут осталось. А минута, все раньше начнётся чемпионат мой артхол надо встретить не буду аутсайдеры жестко-жестко аутсайдеры первый раз в моих кубках аутсайдеры играют а, на шкубках встречи это не аутсайдеры это гауно какой-то они аутсайдеры а уно ну, какое-то собачье. Они аутсайдеры. Да мы аутсайдеры. А, может они нормальные, это мы у нас не больше. А посмотрим. Что больше кутка? Это может, ну, аутсайдер. может это нас квас-аутсайдер пошли. А это. Аутэ. А, ч-то запах у меня. Так, аутсайдер. Ч так Ч так легко? Это они это мы, аутсайдер. Это он, аутсайдер. Это мы, аутсайдер О, вот. 12. 12 кубков. 12 кубков ничего. Ой, 12. Ой, я еще хочу побольше. Это он, аутсайдер. И это... Азотчик, аутсайдер. А, мы ну, а не аутсайдеры. Те, которые против нас играли, это для нас аутсайдеры поставили. А у них, кстати, как... И у них минус, нам их еще чуть-чуть добавили. У них их просили, да, как-то. Ну, и плюс, и плюс. А, ну... Так, там, да. Да. А, я же сдох, получается. Я туда пошел. Видите, куда хотите, но я туда. Ну, сюда никто не пошел, как ты знал. или за грохом. Скажите, Саткин, мне спасибо, что я вам эту жи катку вытащил. Аж пусть скажет, что мне спасся. На виду Саткин даже подохнуть не нагляч. Аж потому что ты это схватил. Ты же можешь или подойти и убить, ну да что ты за дебил? По счету урона тут не подействовать никак. Два на один. Я пытался, я сражался, вы вот сами видите. Десятка. Посталось. В 10.59 начнется. 51.59. Хуа! Хуа! Хуа! Хуа! Хуа! Хуа! Хуа! Хуа! Хуа! Хуа! Хуа! Хуа! Хуа! Хуа! Друг дру друзья мои. Ой, да, можно даже им им крутиться, а не меня ну а не Ну-ка. А ч мне не узнать меня Я своего друга где вот он. Он играет за.. Вот это. Как он там? За Дерила. Не очень а стрим идет. Не очень а стрим идет. Куча дерела на 500 плюс. Япн Ой, я набрал пас на подход. Так. минут. Ну, вообще, если по-настоящему для не один, ну, И то на минуту раньше это еще лучше. Так погнали. Я на тот фланг. А вы на двоем на тот. Тогда бы, а середина середину нели я... я? против их, что они охуели? Они же, они же вообще смазные какие. А, Михайлович. Разберитесь, ты дальник, ты, ты убьешь его. Я, я близко не слушаю. А да, я туда пошел пока. Я, я генерал Лагавс, он Челяк, там. Э, Тебя робби Ты не такая пошла. Душу. блин он подобрать она подобрать залетает родимая поставьте лайк подпишитесь на канал и мне выпадет ворон Реалифик. Подпишитесь на канал, поставьте лайки. Кто не поставил лайки, я знаю. Витя и Дима. Поставьте лайк, тогда меня выпадет ворон. И тогда мы будем его апать на 35 ранг. Я вам обещаю, поставьте лайки, подпишитесь на канал. И подпишитесь на мой твич и на мой инстаграм, который будет по ссылке в описании. Ну да. Ну да. А я так и знал. лайк не поставил. А Дима поставил. Молодец. Вы можете уже про ЦВ посмотреть. Да? Или, скучно? Или играть в Просто уже смотрите, 37... 7 минут осталось. Вот. Уже скоро. Нам было... Уже сейчас на больной Потому что уже. Сколько минут остались, кстати, говорят, что уже скуика можно протестить. Говорят, скуика можно протестить, да, уже? Скуика. Уже можно с протестить. Ой, какой не глачка. Давайте протестим с Куика. Хотя бы не так скучно будет. О, да. Еще урон наносит на первой силе, неплохо. Через как с мощностью? Про него какая у него у него уда максимпа. Она через стену может? Вот это же имба. Вот сюда, например. Ой, кумие, сила Сколько там хп... Ой-ой. вон ой. вблизи тоже не победит Блин, если... я понимаю, если вам клики раздражают. Я ничего делать не могу. А сейчас сколько я? Давайте, таймер пошел. Куда бесконечно перезаряд. Ой. Ой. А, на минуту. Это было конец пятой черевичной расстояния.